Виксендерс, она его с министр был президентом на был Уважаемые участники, у нас сегодня конференция посвящена и обращению. Биржи, биржи, чем, Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего брифинга. Я хотел искренне поблагодарить вас за то, что вы приняли участие. В целях расширения доступности для внутренних и внешних инвесторов к рынку публично размещения государственных ценных бумаг, утверждено распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики об организации размещения и обращения государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на торговой площадке закрытого акционерного общества ⁇ Хорозская фондовая биржа ⁇ от 4 ноября 2022 года под номером 609. Данным распоряжением утверждается план мероприятий по реализации пилотного проекта по размещению и обращению государственных казначейских векселей с 12-месячным сроком обращения и государственных казначейских облигаций с двухлетним сроком на торговой площадке лицензированного организатора торгов ⁇ ЗАО Кыргызская фондовая биржа ⁇ Согласно указанному плану, в мероприятии подписано, э, подписано генеральное соглашение между Министерством финансов ⁇ ЗАО Кыргызская фондовая биржа ⁇,⁇ ЗАО Центральный депозитарий ⁇ в настоящее время со стороны биржи разработана система и успешно проведено тестирование, также установлены рабочее место в Министерстве финансов, идет процесс по присоединению участников торгов, заключению двусторонних договоров между участниками торгов. Вкратце я хотел вас информировать о том, что это и как это будет делаться. В первую очередь я хотел вас кратко информировать. О том, что согласно отчету 2022 года, значит, по состоянию на 31 декабря 2022 года, как я уже сказал, размер внутреннего государственного долга составляет 19,7% семь процентов от общего долга государственного долга или 1 миллиард девяносто восемь и шестьдесят пять миллионов долларов или 94 миллиарда 132 миллиона долларов. За 12 месяцев прошлого года из республиканского бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга направлено 11 миллиардов 493 миллиона сомов. За 12 месяцев... Прошлого года от выпуска государственных ценных бумаг республиканский бюджет фактически поступило 19 миллиардов 820,5 миллиона собов. По итогам текущего года план поступления, фактическое поступление от реализации государственных ценных бумаг составляет... 3 миллиарда пятьсот восемьдесят пять, миллиона сомов Годовой план реализации государственных ценных бумаг составляет 17,5 миллиарда сомов. То есть что это такое? То есть государственная ценной бумаги выпускается для поддержания нашего бюджета. То есть это государственный такой финансовый инструмент, по формированию, по формированию доходной части бюджета. Как вы знаете, на сегодняшний день значит, большая длинная доля будет браться средства на, именно на, с внутренних ресурсов, нежели с привлечением внешних ресурсов. Вот в этой связи мы... Значит, приняли такое реши... Кабинета министров принято такое решение, и совместно с фондовой биржей мы вот в этом направлении работаем. Как на сегодняшний день работает эта система? Теперь что мы предлагаем? Далее мой коллега расскажет, как это в фондовая биржа будет происходить. Но что это такое? На сегодняшний день Государство выпускает государственные ценные бумаги и размещает их на площадке Национального банка. То есть потом Национальный банк реализует его уже через свою площадку. То же самое мы хотим перенести только на площадку фондовой биржи. То есть она будет реализовываться на площадке Национального банка и на площадке фондовой биржи. На площадке фондовой биржи мы считаем, что это даст, самый главный вопрос, доступность, доступность покупки и реализации государственных ценных бумаг. Что есть ценные бумаги бумаге Это один из самых ликвидных вложений. То есть в данном случае, приобретая государственную ценную бумагу, то есть оно обеспечено государственным, оно обеспечено бюджетом. И каждый год при выпуске государства ценных бумаг, то есть векселей и обязательств государственных казначейских, мы уже устанавливаем в бюджете, закладываем эти расходы на обслуживание, так называемое обслуживание внутреннего долга, которое образовывается за счет реализации государственных ценных бумаг. Я хочу сейчас передать слово своему коллеге Медету чтоб и Меде Пекулду, чтобы они более детально вам рассказали, как там происходит. И потом постараемся ответить на ваши вопросы. Ой, <говорит> Слава вам, спасибо, что меня позвали, что я там не кледую. Уанус баллога, Джанай 1000 долгов, мамлекеттик облигации, ужо площадкасында сатурачигату майдан найаганан баштап халган түрү 1000, 11000 минут мамлекеттик казначействе облигацилар болосоо лут банк было и большинство махсаты было, что уланы скончались в тот день. Было, что мамлекетты балуга газдар биржа кочры, то есть и чьки инвесторы, то есть она сыртка инвесторы тарту келү. Негизненеле дүниёдизубой инчебу, мамлекетты балуга газдар ен э, копсу, то есть они не имеют инвестиций в саналатта. Эмне дегенде кепилдегин мамлекет өзюреди. Мамлекетты балуга каздардан негизги пайзы был крестьяк пайзы был сегиз пайздан был он беш пайза чейн был а я вай жакс жана жогурку пайз был дегенде салыш башка мамлекеттерге салыш турсак был мамлекет балуга каздардан крестьеси жаксолгусептилет. Енг башка максат бул хряз фондулуби жасна чирип Крисс Фонд убежал, кадшучил, работал бизнес-коммерсал, банктер, брокер компании, мамликет ТКМС, топ-тома пенсионный фонд страховой организациялар ошолар бардыгы түзмө түз бир сатуалса биринчи рыныкктта алардан биздин жарандар банктар сатуалса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 Жанна мамлекеттік балуға ассаты олады. Ошандықтан бұл портфельді мұндай тура бөліш керек, ошандай хадамдан башташ керек. Без салыштырып көрсек, бұл негізеле біздің корпоративдік секторді акса мен облигацийаны көнчөз инвесторлар, біздің қырғыстандықтар 95 пайзы біздің инвесторлар был, жеке қырғыстандықтар икенде Болгонабир 3000, юридикал компаниялар жана Башка, инвесторлар инвестор был септилетикенде, болгонабир 4000, бизнес Джарандар, активы Хатшата, ну и квин, квин, квин, квин, квин, квин, квин, квин, квин, квин, квин, жарандарга ар район, Кыргызстандын райондорунда областрыннда ишин жүргүзү да бул финансов саабалууку жогогорлатуу балуга заркылуу бишо бизнес жарандарды инвестор катары чыгарганга союз жана Крыз фондового биржасынын эшмердүүгүндө 22-23 жылы сода колөмү, бултүркөчилү 18 миллиард сомдашканда. Бул тарихи коштетүүчү болду. Крыз фондовый биржасына болдого шо бу бизнесдин, жана биздин инвесторларны түшүнүгү, шо бир жаркыл инвеститар түгелү. Маалыкеттик балууга қажыр, дүйнөдү боюнча шо бир жарда сату алмад, жана бол бір бир башка ликвиду инструмент болосеп тирил. Тошондуктан Меняюлем был азерк, ваштагом бизнес пилотных проект, який тюріменино мемлекеттік балдаға азербіжжага чықса, бизнес кризистандықтардағы жана жеке юридикал компаниялар қетелдік инвесторлардағы активды түрде бұл инструментке қатышып жана сыртқы инвесторлардағы бірінші қадамына шу инвестиция сағдын қадамына шу мемлекеттік балдаға азербайджанға бастасадағы Рахмат. Про внешних инвесторов. Я хотел бы для представителей прессы в рамках этой сегодняшней пресс-конференции поднять и разъяснить один вопрос, который касается того, почему сегодня Министерство финансов или правительство озадачилось этим вопросом вынести государственные ценные бумаги на фондовую биржу. Я хотел бы вам, как представителей масс-медиа, просто дать одну информацию, что мы остались единственной страной, даже в Центральной Азии мы уже единственная страна, которая фактически до сих пор государственные ценные бумаги обращает только в системе Национального банка. Практически все уже от этого отошли. Почему? Потому что государственные ценные бумаги, как сказал уважаемый Наситулан Воскёнович, выпускаются для того, чтобы привлечь денежные средства для бюджета. Вы знаете, сегодня государственный бюджет нуждается в большом количестве денег для реализации всяких различных социально-экономических планов и проектов. Правильно, да? При этом источником поступления до настоящего времени были только денежные средства, которые поступали из коммерческих банков. Национальный банк обращал наши государственные ценные бумаги только на площадке Национального банка. И поэтому в основном инвесторами в государственные ценные бумаги были, опять же, коммерческие банки. К сожалению, это привело к тому, что сегодня государственные ценные бумаги по своей структуре, они уже не выполняют той роли, которую призваны выполнять. Например, государственные казначейские векселя, Выпускаются государством трехмесячные, шестимесячные, годовые. Да? Вот трехмесячных, шестимесячных нет, не стало вообще на рынке. Почему? Потому что Национальный банк одновременно запускает свои государственные ценные бумаги, ноты, которые имеют такой же срок, 180 дней, 90 дней ноты. Это то же самое, трехмесячные государственные казначейские векселя или там, шестимесячные, Правильно? Государственные казначейские векселя. Поэтому вот эта часть вообще вымолоть. Второе. Практически к нашим государственным ценным бумагам сегодня э, не имеют никакого отношения почти население нашей страны. И самое главное, зарубежные инвесторы. Зарубежные инвесторы сегодня на нашем рынке Государственные ценные бумаги не приобретают, не покупают. У нас нет соответствующей инфраструктуры и нет доступного, так сказать, инструмента, как им это предлагать. Поэтому в рамках этого проекта прорабатывается вопрос, как нам в Кыргызстану, вот именно эти все вопросы решить. Я вам для статистики скажу, что для, у многих стран. Зарубежные инвесторы в структуре инвесторов по государственным ценным бумагам уже приблизились до 50%. То есть 50% всех инвесторов, которые вкладывают деньги, именно дают государству взаймы, это зарубежные инвесторы. Даже в наших соседних странах, Казахстан, возьмите Россию, даже вот сейчас Узбекистан, здесь уже уровень зарубежных инвесторов превысил 20 процентов, в Узбекистане уже превысил 15 процентов. Поэтому, ну, наверное, в этом вопросе мы этот пробел должны устранять и как-то эти вопросы научиться решать. Естественно, надо сказать честно, что решать эти вопросы непросто. непросто. Почему? Потому что они требуют очень серьезного уровня технологического развития нашего финансового рынка, первое, Второе, они требуют дополнительных серьезных капиталовложений во всю систему инфраструктуры, которая будет связывать нас с зарубежными инвесторами. И третье, это кадры, естественно. Это фактически обученные, хорошо, так сказать, знающие эти, это дело и вопросы брокеры, инвестиционные консультанты. Мы должны, наверное, очень хорошо и серьезно работать над вопросами финансовой грамотности. То есть мы должны учить людей. Вот, допустим, вот сидит у вас здесь столько представителей. Кто-нибудь из вас покупает государственные ценные бумаги? Нет. Почему? Потому что вы фактически не знаете даже, как это делается. У нас отсутствует нормальная грамотность, направленная на это. А во всем мире покупают именно государственные ценные бумаги. Почему? Почему? Потому что государственные ценные бумаги это самый надежный инструмент для инвестирования. По государственным ценным бумагам никогда не бывает дефолта. Никогда. По государственным ценным бумагам никогда не бывает просрочки в выплате доходов инвесторам. Поэтому население за рубежом все свои сбережения, ну 60-70% всех своих сбережений они направляют в государственные ценные бумаги. И это нормальныйorg процесс идет. У нас этот вопрос, к сожалению, только начинается. Но мы очень признательны и очень благодарны нашему кабинету министров, министерству финансов, что наконец-то этот вопрос нашел должное, фактически, понимание в структурах нашего правительства и этот вопрос начинает реализовываться. Вы знаете, 25-26 мая мы запланировали первые торги. Значит, после этих торгов фактически по размещению мы озадачены развивать именно вторичный рынок, обращение на этом рынке. Вот если вы, допустим, к первичным торгам население не особо так как-то интерес иногда проявляет и участвует, вот на вторичных торгах население обычно играет очень важную роль. Объем операций, которые на вторичном рынке в основном на 70-80% составляют внутренние и зарубежные инвесторы. Почему? Потому что у всех у вас иногда бывают какие-то сбережения, которые вы не готовы сегодня тратить, но вы хотели бы, чтобы они принесли какой-то дополнительный доход. Правильно? Это самый явный пример и возможности для того, чтобы вкладывать эти денежные средства в государственные ценные бумаги. Я веду у нас на бирже как раз для специалистов финансового рынка курс именно по государственным ценным бумагам. И я им постоянно об этом говорю, что государственные ценные бумаги ⁇ это целина в Кыргызстане. Все инвесторы, все участники финансового рынка должны более внимательно и более активно работать именно на рынке государственных ценных бумаг. Потому что именно это тот инструмент, который обеспечивает должную ликвидность, должную доходность и должную доступность. Вот к вопросу о доступности я хотел бы дополнить немножко, что если там участниками торгов на национальном банке, площадке были только коммерческие банки, сегодня у нас мы планируем, кто будет? Коммерческие банки, прежде всего, конечно, да, они все будут важными игроками. Теперь все финансовые институты, те, которые имеют лицензию на финансовую деятельность, они становятся тоже участниками торгов. Теперь мы запускаем мобильное приложение для значит, обращения государственных ценных бумаг. И будет доступно уже население. Вы можете вот, приобретать государственные ценные бумаги через мобильные приложения. Это не надо обязательно идти к брокеру, заключать договор там, и так далее сложность И самое важное, мы через вот этот проект начнем привлекать сюда капитал с мирового финансового рынка. Задача Министерства финансов сегодня увеличивать объем государственных ценных бумаг, потому что реализация государственных социально-экономических проектов требует этого, нужны деньги для этого. Вот мы начнем, так сказать, этот процесс привлечения этих средств непосредственно через... Участие на рынке государственных ценных бумаг Кыргызстана, зарубежных инвесторов. Вот такая краткая информация, которую я хотел вам дать. лектор, все торги будут приходить через сотовое приложение. Каждый из нас кто там будет зарегистрирован, то есть он может покупать ценные бумаги и может продавать ценные бумаги, то есть через, через телефон. Ну, это достаточно такой, ну, достаточно сложный механизм, и мы уже сейчас рассмотрели вопросы с фондовой биржей, рассмотрели вопросы с Минцифры, сейчас рассматриваем этот вопрос, идет разработка вот этого механизма через вот, как это примерно будет. Ну достаточно, скажем так, очень интересная тема. И второе, ну наверное главное, это как в перспективе, в ближайшем перспективе мы смотрим еще такой вопрос о том, чтобы ондак балу мамликат балу чтобы целевое назначение, то есть мы строим какой-то ну, национальный ну, объект национального значения, да, то есть, например, там, гидролитростанцию, например, или аэропорт, я условно говорю. То есть под него выпускать уже ценные бумаги. И каждый гражданин, который будет покупать, например, ценную бумагу на 100 сомов, он будет знать, что есть вклад его вклад вот, в строительство этого ГЭС или строительство этого аэропорта. То есть вот это ну, следующий, следующий наш шаг, и э, мы э, будем постараться, чтобы вот, привлечь больше э, э, средств именно внутреннего рынка. Да, это когда без без Конечно, вот я имею в виду в целом, да, то есть не, не говорю там каких-то нюансов. В целом, и нам надо, чтобы Деньги тогда будут, финансы будут работать, приносить доходы, когда они работают. И государство в данном случае дает возможность работать и в данном случае государство становится партнером, партнером граждан, партнером государственных этих, частных организаций, там, акционерных обществ и так далее. То есть мы становимся с вами партнерами на, абсолютно на тех позициях которые обоюдо выгодных и в данном случае государство гарантирует еще раз подчеркну государство гарантирует выплату и выплату как основную сумму и выплату процентов по ним а фондовая биржа, безуменьшее балло харасдартный, Чарлат Атас, Бурусад что ушел до Эдана Атаса. Фондовая биржа, наверное, получает все эти проблемы. Мы обсуждаем активные позиции уже год обсуждаем. Но так как это достаточно сложный вопрос, мы вот сегодня уже пришли вот к, тому, к тому выводу. Азар, факт поинчава? Какой отчет поинча, ички государственный внутренний долг топковос, ички, харазус, миллиард, токсон Сегис миллион долларов. Дальше, 94 миллиард сон. 94, 138, бутыл 45 миллион сон сон. Поэтому, 12-й годы 11 миллиард 493 миллион сон. Бюджет на Ган на обслуживание долга. писал, он был джил-дехпар, берел джил-дехпар, ищул джил он был джил-дехпар, он был джил-дехпар. Он был джил-дехпар, он Он он Он Он чтобы ахчанам только бюджет только перевез. Миссали мы на без без шайдничнде миллиард 565 был на в целом плановуючая он даете битун бишь миллиард сом тысяч крефта, а что говорят а что а за разумный джим жужу отдалось, а нам что берешь улух тут как что крылышка фондовая что Да, да. Если что, акции. Ну вот, допустим, призываете же, да, население откладываться, да, вот, какие риски существуют? Допустим, вот я хочу купить акции, да, фото А, акции, да? Да. Если вы хотите купить акции, на фондовые биржи, то вы можете это сделать сегодня пока только через брокерские компании. То есть вы должны будете обратиться в брокерские компании, заключить с ними договор с брокерскими компаниями и приобрести акции. Значит, эти акции, которые приобретет брокерская компания, в дальнейшем будут значит, направлены регистратору, который ведет Значит, учет всех этих э, акций непосредственно этого, этой компании, и там на счетах вам будет заведено, что вы приобрели такое-то количество акций. То есть вы становитесь полноправным собственником, собственником э, определенной доли, имущественной доли этой компании. После того, как мы э, наверное будем э, продвигать вот этот проект государственными ценными бумагами, мы хотим сделать на рынке корпоративных ценных бумаг, то есть акции или корпоративные облигации, то же самое, чтобы вы имели возможность приобретать эти ценные бумаги, не э, идя, так сказать, в брокерскую компанию, заключив договор и так далее, а тоже через мобильные приложения. Так сказать, вот такая перспектива у нас будет. Нет, я, отвечу, я отвечу, э -э я отвечу, я вам отвечу, и, да. я вам отвечу, Наверное, один из самых главных вопросов это вопрос гарантий. Э, я могу абсолютно однозначно сказать, что эти деньги гарантированы, гарантированы бюджетом, гарантированы, то есть следовательно, гарантированы государством что эти деньги будут в сохранности, и более того, на эти деньги будут начисляться проценты. Это, это основа основ. А бизнесмен, инвестор то есть их вложение гарантировано в сохранности в полной, в полной мере. Маленький пример, да, вот мы как раз подошли и обсуждали с моим коллегой этот вопрос. Очень много компаний вкладываются в государственные ценные бумаги Америки, например, или, скажем, в других, в, бюджет, в других европейских странах. То есть, чтобы деньги не лежали мертвым грузом, то есть не приносили, они вкладываются именно в государственные ценные бумаги. То есть, следовательно, это можно говорить о том, что государства, о развитии стабильного, о стабильном развитии государства. Вот так можно сказать. Это как один из показателей стабильности развития государства. И мы надеемся, что мы вот эту форму примем, когда наши внутренние инвесторы, внешние инвесторы будут именно вкладываться в государственные ценные бумаги, как гарантию. Естественно, Самое страшное, что может быть, это может быть дефолт. Но чтобы объявить дефолт государства, чтобы объявить свой дефолт, ну, вы знаете, это во многих странах было, но это было, ну, ну, скажем, один из ну, редчайших случаев, когда государство объявляет дефолт, когда государство не отвечает по своим обязательствам. Тогда в данном случае государство может потерять свою независимость и так далее. И так далее. Это больше, там, скажем это политических вопросов, а макроэкономических показателей и так далее. Я уверен, что такого у нас не будет. На какой стадии разработка приложения по покупке ценных бумаг? И до запуска этого приложения, какой, какой будет механизм? Куда мне обратиться, чтобы купить? Да, да, спасибо большое. Сегодня, на первоначальном на этапе, 25-26 мая, два вида государственных ценных бумаг, которые будут размещаться через площадку Харьковской фондовой биржи, можно приобрести как уже мои коллеги сказали, это обратившись в брокерскую компанию, заключив договор и купив государственные ценные бумаги. Также аналогичным образом можно обратиться в любой коммерческий банк, филиал, сберкас для того, чтобы оставить заявку на покупку государственных ценных бумаг. Вот. Это первоначально это вторичный этап, который уже мы предполагаем уже летом в середине лета уже запуск мобильных приложений, с помощью которого, не выходя из дома, можно в онлайн-режиме заключить договор на покупку и продажу государственно-ценных бумаг. То есть мы поделили на два этапа. Таким образом мы планируем активно вот вовлекать розничных инвесторов, то есть наших граждан, к инвестированию в государственно-ценные бумаги. Касательно рисков, как вы отметили, на самом деле во всем мире, Акция считается наиболее рискованным финансовым инструментом, потому что ваш доход зависит от, каким образом проработала компания, и вы получаете в виде дивидендов или от в виде прироста стоимости ценных бумаг. Корпоративная облигация, фиксированный доход, также, например, от 12 до 20% по аналогии с государственными бумагами, гарантом корпоративных ценных бумаг выступает сама компания, частная или государственная компания. И почему во всем мире наиболее защищенным финансовым инструментом является государственная цена бумаги. Здесь гарантом выступает государство в лице Министерства финансов. За всю историю независимости Министерство финансов стабильно в день-день выплачивает и процентный доход, своевременно погашает и основную сумму долга. Тут заместитель министра Олан Соколович отметил, что ежегодно в бюджете предусматривается та сумма денег, которая уже поэтапно подходит к погашению, которую надо погашать в 2022 году, в 2023 Году, и таким образом планомерно это погашается. И наша основная задача вот, выхода на площадку Кыргызской фондовой биржи как раз таки была то, что сегодня достаточно очень ограниченный круг участников рынка государственных бумаг. Многие граждане просто не проинформированы, что есть такой вид инструмента. Это альтернатива депозитов. Что можно и опять же путь инвестора начать с покупки государственных ценных бумаг. Не обязательно копить 1 миллион сомов, чтобы начать путь инвестора. Достаточно с 1000 сомов, с 500 сомов начать путь инвестора, купив там государственные ценные бумаги, далее уже присмотреться в акции, в облигации, другие виды инструментов. Таким образом, я думаю, что мы Будем расширять э, такой пул э, наших розничных инвесторов, граждан, которые вкладывают в экономику страну, в то же время на этом зарабатывают. Э, ну, вкратце, если на Хыргызском, то. Некоторые биганкугундар был, мамлекеттик бало каздар, что финанс министрлик тараунан, жил саян минутнун был пайзин төлөп, башка сумасин төлөп, андан сурткага бул дүниё жузу бойунчеле бул мамлекеттик бало каздар, яин коопсуздо инвестиласиб телет, бул инвестициялар жопки жоп, риски жоқ боласиб телет. Андертан, Быггнгу Гунду, Сатто Оланд Сенгстерфл, Майда, пилотный проект, который мы проводим в Харгосфонде, Биржас, Сатто Качка, Брокеры-компании аркылы, гелешен пиздоп сатал саныстар болот. Андан сыртқары коммерциалық банктар филиалдарына, зберкасаларына қайрылып, ошыл банктар аркылы да сатал саныстар болот. Сатуалы учен бул кадамды, негізде минсомдон, 5 минсомдонделе баштасы бул. бұл. Сатуалы, кандай гиреші көрсе олот кендап кейін, финансовый сават толыңызды, жоғырлаты Билгенден кейн, ақырындықтан суманы инвестор-катары актив 2 болды. Махмад. Мою первоначальное впечатление с самого начала было чисто. Если для Джарандардун саны активно инструмент нарколя индустрия, Бар бюро саны азрах слаштрамалу, дегенде. Гөөшо мүмкүн жет, жарандар бул деле эсептей. бул без Депозитки сахата, агла, депайт, пайз, я не дегенда, был кандидат. Кошемча, финансовый инструмент, полностью аптелет, мамбликет, полностью газа, гадара, инициатива, сосанс, ошанда или пайз, кириеща, горец, стурдеп. Анан, Бюнквищара, Мундана Гийн. Вы в этом случае вы в этом случае вы в этом случае вы в этом случае вы в Эми, жарандар катарнан, че, инвестор катар мандам алмалмат чога кен? Гимсатуал, пиндиса, гургон, андайлар бар дегенде, Махсат нурбай башка жеке сиртка инвесторов дано, балуға нам молекеттк балуга казарда, елиупайиз жадетип, елиупайиз деген булаява чонгуршеткуч. Арбий екинче жаран жаран, озин инвестиция партвельинде молекеттк балух деген А биздо олсо сат гөв бильбет, биринчи ден кантб сатолган бул Бергелик, биржа архулу Мамлекеттік балуға газдар Биргана институтналығы ингестергамез Мамлекеттік балуға газдар Жарандар да кереше гөрсін Мамлекеттік балуға газдар деген мақсатында Бүгін күгінді иштеп Міна джиынтығы майдан аяғында Биржаға шо, екі түрі чығады Менің күнчік болсы Біз Келегі ма да Хошым чайтық Бягтан, экдьягтан пайда оттам, не бывает одностороннего движения, бывает двустороннего движения. Бягтан, мамликет, балл харасчагар, ранда, выжина пайдасхур, выжина пайдасхур, выжина пайдасхур, выжина пайдасхур, выжина пайдасхур, выжина пайдасхур, выжина пайдасхур, то есть это не просто он вложил деньги, он получает от этого прибыль получать. Где-то, ну, порядка ну, купонная ставка, так называемая, 5%, то, а по номиналу он где-то получает прибыль где-то от 15 до 20% годовых. Ну, то есть это, это зависит от, от аукциона зависит и так далее, и так далее. Здесь есть очень много ну, других нюансов. То есть Будыгин Единая да и единая там польза огромная. Продолжаю эту беседу, к счастью, что уже у нас время заканчивается, что государство гарантирует, еще раз повторюсь, государство гарантирует полноту сохранности выплаты всех средств, в том числе и процентам по этим средствам. Я вот за, всю, за, за все время, скажем так, независимости государство в полной мере отвечало по своим долгам, как внешним, так и внутренним. Там мы в день-день платим. Процент-процент платим. А на головах нам автоматически принимаются меры. И это, это гарантировано, еще раз повторюсь, это гарантировано бюджету. Я, я только сейчас понял то, что, в принципе, вы в своем вопросе имели в виду. Поэтому хотел бы для вас такую информацию дать. В чем интерес? приобретение, допустим, государственных ценных бумаг, если сравнивать с другими инструментами, как это выглядит? Вы про депозиты спросили, да? Вот депозиты это где-то на уровне, допустим, 9-11% годовых, доходность. А государственные ценные бумаги, если говорить об облигациях, то, что сказал вот Улан процент выше. Они где-то сейчас сколько, 12%? От 8 до 15%. Да, до 15%. То есть, если по срокам длиннее, то есть где-то вы, если вы покупаете пятилетние государственные облигации или семилетние, это будет где-то в районе 14-15%. Каждый год вы будете получать этот процент. Это выше, чем депозит банков. Теперь еще чуть-чуть выше стоят корпоративные облигации. Но там риски. Там неизвестно, так сказать, что будет с этой компанией. Сейчас есть э, ряд компаний, э, которые так сказать, там к банкротству пришли. Естественно, люди, которые вкладывали это... А здесь надежность государства, то есть 10% гарантии. Нет дефолтов Никогда. Я говорю, времени даже выплаты никогда не переносится. И э, самый важный э, вопрос э, заключается в том, что э, значит, если вы вкладываете в акции, вот спросили, по, вы имеете два дохода. Первый доход – это дивиденды, которые выплачиваются по концу года. То есть год заканчивается финансовый. Если компания получила прибыль, эта прибыль, так сказать, столько процентов по закону, 25% процентов должны выплатить в виде дивидендов. Вы получаете дивиденды. Но многие инвесторы покупают акции для другого. Они покупают акции тех компаний, которые растут. Вот, например, сейчас, вы знаете, да, государство хочет создать так как, на базе Кумтера так как, там, международную золоторудную компанию. Ну, понятно, если успешно этот проект пойдет, естественно, акции этой компании будут расти в цене. И вы покупаете по одной цене, а эти акции становятся дороже, дороже, дороже. Вы получаете доход, вы просто продали их, заново купили, подождали время, опять продали, опять доход получили. Все те инвесторы, которые работают на финансовом рынке, они через эту призму смотрят, какая доходность. И второй самый важный показатель, какая надежность. Потому что если вы купили ценные бумаги, с которыми завтра неизвестно, что будет, это, естественно, большие риски. А вот я извиняюсь, можно по секрету скажите для простого населения, как говорится, в какие акции вы непосредственно вложили? У нас? Да. Ну, э, допустим, э, у нас сейчас очень популярные акции. Непосредственно вы, а, да. ну, я покупаю, допустим, акции Бишкек-Сюд, Бишкек акции Бишкек-Сюд, они очень сейчас доходные. Кыргыз Автомарш я покупал акции, они очень доходные. Почему они выплачивают, постоянно, регулярно выплачивают дивиденды. Международный аэропорт Манас постоянно выплачивает дивиденды и плюс, так сказать, Акции растут, постоянно растут. Нет, да, нет. Допустим, Бишкек, Ксюд и Кыргыз Автомаш, акции на одной планке, они не растут, потому что контрольный пакет находится в руках одного, значит, существенного акционера, и все, поэтому. А аэропорт Манас, там вот эта часть, которую государственную закрутили, 12%, она находится среди розничных инвесторов. Там, естественно, растет. Я извиню, да. с Киночем. Да. А вас будет вообще интересно, вы как госслужащий? Да. Да. Ну, вот сейчас вы населения призываете. Да, инвестируйте. Самое, самое хорошее, что у меня нет акций. Потому да? что у меня нет свободных средств для того, чтобы покупать акции. То есть мне в этом отношении, как и вам, более легко. Но я думаю, что вот когда мы будем пускать государственные ценные бумаги, вот там, наверное, будет интересно вот вкладывать именно государственные ценные бумаги, которые гарантированы. Да, я вот хотел запомнить коллегу Рубей Виковича. На самом деле на нашем рынке, на рынке ценных бумаг Кыргызстана очень много компаний, которые и по приросту стоимостью, по дивидендным выплатам. Естественно, Нурвей сейчас поделился своим личным опытом. Это не означает, что все должны пойти и покупать те ценные бумаги, которые Нурвей Бекулыч. Нурбик как инвестор, он берет свои риски, рассчитывает и правильно стратегию выстраивает, таким образом инвестирует. А я бы хотел бы, если вы хотите начать путь инвестора, покупая наши акции отечественной компании, то необходимо э, вам самим или проанализировать финансовое состояние компании или же обратиться уже к профессиональным участникам, то есть брокерской компании, для того, чтобы с ними проконсультироваться, получить качественную консультацию, а потом только начать в какие-либо ценные бумаги инвестировать. Спасибо. Спасибо.